И он мне говорит: типа, напиши свое любимое приветствие. Я говорю, а разве я его говорю? А там вроде как говорю. А я и забыла вот, понимаешь, я вспомнила. Я не знала вчера. Я вот думала, а я говорю приветствие свое? Либо я уже забыла. Говорю. Ланник, сегодня пятница будет сидеть их. Это как? Ланника, все, давайте. Погнали! Здравствуйте!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 любить может, ну и вот по жопе, <смех> как соданет, так офигеешь, ну то что типа такого, ну кого по жопе, надеюсь, это единственная вещь, когда вы <смех> чувствовали какое-то прикосновение плохое, <смех> нехорошее, <да? смех> ну ладно, дорогие мои, ну везде найдет некие свои возможности, достаточно такой зоркий человек у вас, то есть непростой, с деньгами, как большинство, я бы сказала, более-менее нормально,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 Нет, человек, человек, человек здесь любит, но здесь, здесь больше какие-то вопросы глобальные решаются. Возможно, вы просто как хитрая дама, о, о, не знаю. Но ну, она у меня такая, что с ней пойдет. То же самое. Вот, но ну, я бы сказала, что-то глобальное происходит. И это глобальное вот, как-то как как сложно переживает у нас мужчина.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 бесстрашные и гордливые все дела, а здесь нету, знаешь, вот бесстрашно, а вот, но ну, все равно знаю, куда своих хвост деть, но все равно знаю, какую удочку закинуть, понимаете, не просто так, не на абордаж, но вот такая абордажная жилка на все готовое, все стри, волосы назад, это вот возможно, очень сильно, ну, как-то, может как-то позицию, конечно, жертву выбирать, это да. Возможно, театральные данные очень даже неплохие. Может, вокальные, может, театральные данные. Ладно, дорогие мои. Вот, короче, как так. Ну, это всего лишь пятерка пятна, шестерка жезлов и повешены. Поэтому вот. Но я бы не сказала, что она всегда там в повешенном. Все-таки перед повешенным шестерка жезлов. Поэтому вот так. Давайте дальше. Мысли, чувства к вам, мои любимые люди. Мысли к вам Чувствовал, но здесь есть некая строгость здесь есть некая такая оценка жесткая жестокая тому подобное Ну, знаете не жестоко здесь присутствует а некоторая оценка а, то есть м -м, немножко не то что даже охлаждение тут паш и пятерка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 Ну, к вам испытываются сильные эмоции, сильные, страстные, любовные, привязанность сильная. Может вы кто-нибудь, возможно, дочь, тоже привязанность большая. Но также, понимаете, человек вас м -м, понимает некоторую грань. Но вы очень важны для человека, для этой женщины. Здесь нету такого, чтобы она была холодна. Почему также важны? Да, здесь, кстати, прям... Ну, если вы ребенок, прям вы загадываете... Ну ладно, если вы мужчина, вот, в принципе, тоже можете загадывать, потому что, э, в принципе, здесь больше женщины у нас... Дайте мысли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 свечечку. А, мужчина, мужчина, мужчина, мужчина темного. Давайте, кто он? Кто он? Дьявол. Дьявол он. жезлов. Рыцарь Пентакли, Паш Пентакли. четверка. Сложно сочетание для человека. До всего докопается,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 так ну, здесь наверно позиция не для всех прям сразу говорю две женщины присутствуют в жизни человека ну, если так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 Здесь, я бы сказала, есть некий круг общения, к которым с кем она общается. Входите в этот круг вы либо нет, это вот как у другой женщины, немножко, очень даже, очень немножко похожа, но здесь больше м, выражена легкость в отношении э, к своим. То есть она легка, она как-то легко относится к каким-то вещам. Давайте, давайте еще чуть, -чуть что-нибудь еще.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 Желаю вам всего самого наилучшего. Переходите на спонсорство, все дела. Спонсорство тоже интересно, там тоже есть свои плюшечки. На стрим приходите. Поэтому желаю вам всего самого наилучшего. И пока-пока.